Привет, друзья! Вы на канале Лиса и Шука. Сегодня мы с вами поиграем в. Ой, посмотрим трестую серию. Я, ребята, не знаю, эту серию. Короче, ребята, я сегодня снимаю вечи, и Я сейчас. О, дома вот, не работаю, не работаю, не вымкнула. работать, да. А, да, да, да, да. в смысле? Ой, а вы че, как это, это экстрасенс будет? нифига чего уже у сладости уже 2 миллиона Это не заметил ну это понятно, что ребята уже работает вот Пет, вам так лучше, чем здесь. Ладно, пока что здесь. <смех> Болоты. Ну, конечно. И школу выгонять. А, ну понятно, что уже декабрь. Без <с> конфеток. А Наташа, вообще, ты завершила от пиццели. Так Ага. О, ага, на канале 8 и Mm -hmm. так только самый вопрос что он делает? А <chat> я <où>? <significa imunter> Как обычно. <cawnelim> <laughs> Ну я не ч? Слышь. Понял? А что еще? О чм она не говорила? О, oh, подожди. Я что-то не понял. Хочу... Мгм. Mm Мгм. -hmm. Глава мы ненавидим его. А как? Ни А, Очень хорошая. Да. Давай самостоятельно. Давай самостоятельно. Пойдите. Я что-то не понял сейчас это, я у меня еще в физике не знаю, в четвертый классе учусь, ребят, у меня столько, что, чтобы я учился, я уже учусь, ребята. мне уже, блин, четвертый как-то плохо у меня, я катываюсь. У тебя там был вот там для наших довозных датчин. С этим и говно. Я. Хм. Хм. кто? Кто это? Кто это? Кто? Ну вани. Мне меня еще вопрос. Кто это такая? Это шанс, это колдун. Смотрите на А сошло. Я за власть. Ваши Чего? А А тут скажи, папа, он смотрит ты ты Надеюсь. Саша, а чё у такая вся шапка? А что шапка уходит уже? Ну уже не я его не смотрела, если смотрел. за это спините. Чё? Это всё? Блин, мне тоже не помню. Да Пока.